Правительство России утвердило максимальные размеры кредитов для предоставления каникул населению и бизнесу, пострадавшим от экономических последствий коронавируса. Речь идет как о потребительских, так и об ипотечных займах. Власти также определили методику расчета среднемесячного дохода заемщика для получения отсрочки. По словам экспертов, объявленные меры могут снизить долговую нагрузку на россиян, а также позволят предпринимателям сократить издержки. Согласно документу для потребительских кредитов физлиц сумма составляет 250 тысяч рублей, для потребкредитов индивидуальных предпринимателей 300 тысяч рублей, а для автокредитов 600 тысяч рублей. Для потребительских кредитов займов, предусматривающих предоставление потребительского кредита займа, с лимитом кредитования заемщиками, по которым являются физические лица, 100 тысяч рублей, говорится в документе. В то же время максимальный размер займов, выданных не для предпринимательской деятельности, и обязательства, по которым обеспечена ипотекой, составляет полтора миллиона рублей. Также правительство определило методику расчета среднемесячного дохода заемщика для кредитных каникул. Согласно постановлению Кабмина, Соответствующий показатель рассчитывается как частное отделение всех совокупных доходов гражданина на число месяцев, в течение которых он должен был платить по кредиту. 3 апреля Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и малому бизнесу, оказавшимся в сложной ситуации в связи с распространением коронавируса. Речь идет как о потребительских, так и об ипотечных займах. Согласно закону, заемщики смогут обратиться к банку за кредитными каникулами на срок до шести месяцев. Если их доходы за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами за прошлый год минимум на 30%. Введенная мера позволит уменьшить влияние пандемии коронавируса на экономику и сохранить качество жизни россиян на приемлемом уровне в период неопределенности. В условиях давления вирусного фактора на российскую экономику населения и малый бизнес сталкиваются с проблемами в виде снижения доходов. Кредитные каникулы должны растянуть во времени долговое бремя и тем самым снизить временную нагрузку на доходы граждан и предпринимателей. Отсрочка дает возможность найти новую работу, либо открыть бизнес-направление, которое позволит закрыть финансовые бреши. При этом кредитные каникулы не должны оказать существенного давления на финансовую устойчивость банковской системы. Такой точки зрения придерживается первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства опора России Павел Сигал. По его словам, отсрочка по кредиту не подразумевает освобождение заемщика от уплаты долга по истечении каникул. В то же время в течение льготного периода финансовые организации продолжат начислять проценты по кредиту. Об этом говорится в сообщении Центробанка. Так, проценты по кредитным картам клиент должен будет погасить в течение двух лет после завершения каникул. В случае с потребительскими кредитами, заемщик будет выплачивать проценты уже после того, как погасит основной долг.